работать с той же базой база amdb в базе есть переменная Meta-Score рейтинг критиков я уже использовал ее в качестве x в линейной регрессионной модели но почему бы не рассмотреть эту переменную в качестве зависимой переменной в качестве целевой переменной Почему бы не попробовать математически объяснить наличие рейтинга критиков у некоторых фильмов и отсутствие такого рейтинга у большинства фильмов? Перекодирую переменную Meta-Score в новую переменную с двумя значениями: 0. Нет рейтинга, один есть рейтинг? Поскольку речь идет об изменении существующей переменной, Требуется опция Transform. Recode into different variables. Рейтинг критиков. Новая переменная. Metascore. Назову ее Metascore 2, потому что в ней два значения. Missing превращается в 0. Все другие значения превращаются в единицу. После создания переменной записываю расшифровки кодов. Это бинарная переменная, поэтому считается не вполне корректным вставлять ее в качестве Y в обычную линейную ревизионную модель. На мой взгляд, это вопрос дискуссионный, и в последнем видео из цикла, посвященного логистической регрессии, я изложу свои мысли. Но конвенциональным считается, для категориальных целевых переменных, то есть номинальных, порядковых, применять не линейную регрессию, а логистическую регрессию. Напомню, что если предполагается вставить в регрессионную модель категориальный x, то его следует дихотомизировать и вставить в модель фиктивные переменные, полученные из категориального x. А если категориальный y, то конвенциональным считается... Применение не обычной линейной регрессии, а логистической регрессии. Что такое логистическая регрессия? Это почти то же самое, что обычная линейная регрессия. С некоторыми особенностями. Первая главная особенность состоит в том, что в логистической регрессии значение зависимой переменной моделируется не непосредственно. Их моделирование опосредовано таким математическим конструктом, который называется логит. Что такое логит? Для каждого значения x предполагается некоторая вероятность того, что у фильма есть рейтинг, и противоположная вероятность, что у фильма нет рейтинга. Если разделить вероятность единичного значения на вероятность нулевого значения, получится число от нуля до плюс бесконечности. Например, если вероятность наличия рейтинга у фильма очень маленькая, то, во-первых, вероятность отсутствие рейтингового фильма очень большая очень маленькое число делим на очень большое число получаем число близкое к нулю наоборот если для какого-то другого значения x вероятность наличия рейтингового фильма высокая близко к единице то во-первых вероятность Отсутствие рейтинга у фильма очень маленькое. И во-вторых, при делении очень большого числа на очень маленькое число, мы получаем число близко к бесконечности. Стало быть, отношение вероятностей дает некую переменную, изменяющуюся в диапазоне от 0 до плюс бесконечности. Как перевести эту переменную в масштаб от минус бесконечности да, плюс бесконечности, чтобы было удобнее моделировать такую переменную посредством обычного уравнения линейной регрессии. Надо взять логарифм от отношения вероятностей. Логарифм отношения вероятностей есть логик. Обычно берут логарифм по основанию е. E. То есть натуральный логарифм. Слева я отразил отношение вероятностей. Пусть p – это вероятность единичного исхода. Единица минус p – это вероятность нулевого исхода. Вот некое маленькое число. Одна тысячная. Натуральный логарифм от этого числа равен минус 6,91. И 91 сотая увеличиваю отношение вероятности довожу его до 1000 тогда логарифм вот такого отношения вероятности равен 691 знак поменялся через ноль логарифм проходит когда отношение вероятностей равно единице когда такое возможно когда вероятность единичного исхода, и вероятность нулевого исхода равны. Тогда при их делении получается единица. А логарифм любой, не только натуральный, но и натуральный в том числе, будет равен нулю. Если попробовать графически представить эту зависимость, то так сделать не получится. Опять же всего того, что Excel не умеет отражать правильно расстояние для неравных интервалов. Очевидно, что здесь должно быть расстояние больше, чем здесь. И тем более, чем здесь. То есть вот это расстояние самое маленькое. Это побольше, это еще больше. И здесь дальше идет увеличение. Чтобы цели корректно отразить. Пришлось взять очень много значений, отстоящих друг от друга на одну тысячную. И только тогда удалось построить правильный график. Когда отношение вероятностей меньше единицы, натуральный логарифм уходит в отрицательную область, в минус бесконечность. Когда отношение вероятности равно единице, логарифм равен нулю. И, наконец, когда отношение вероятностей больше единицы, логарифм положительный уходит в плюс бесконечность. Таким образом, получается, что логит это как раз функция от вероятности, которая при этом... Изменяется от минус бесконечности до плюс бесконечности, что и требовалось. Такую функцию удобно моделировать обычным линейным регрессионным уравнением. Тогда линейное регрессионное уравнение превращается в уравнение логистической регрессии. Логит равняется некоторому многочлену, состоящему из иксов их коэффициент и констант. На основании иксов и коэффициентов рассчитывается конкретное значение логита. Дальше на основании логита рассчитывается значение p. p это вероятность единичного значения y Дальше на основании рассчитывается какое значение примет и единичное или нулевое тогда в нашем кейсе уравнение примет вид логит равняется константа плюс коэффициент умноженный на год выпуска смещенный в ноль зачем нужно смещать в ноль? я рассказал в видео про линейную регрессию ссылка на видео есть в описании. Дальше коэффициент, умноженный на количество пользователей, поставивших оценку. Это та переменная, которая в линейной регрессии была зависимой. Коэффициент на количество рецензий критиков. Коэффициент на количество наград. Коэффициент на количество номинаций. И еще два xi решил добавить новых, которых не было в линейной регрессии. Количество пользовательских лицензий и пользовательский рейтинг смещенный в ноль. Пользовательский рейтинг изменяется в диапазоне от 1 до 10. Ноль он быть не может. Поэтому его тоже сместил в ноль. На основании иксов рассчитывается логит. На основании логита рассчитывается вероятность наличия у фильма рейтинга критиков. На основании этой вероятности делается вывод о том, есть ли у конкретного фильма рейтинг или его нет. Строю графики иксов. Графики тех иксов, которые участвовали в линейной регрессии, строить не буду. Можно посмотреть их в видео про линейную регрессию. Построю графики. Количество пользовательских лицензий. Переношу направо-наверх. И пользовательского рейтинга. Справа выбираю Plots. Выбираю Stem leaf Запрашиваю гистограмму. Continue. Гистограмма пользовательских рецензий смещена в область низких значений. В область нуля. Разгроз небольшой. Есть много выбросов не очень хорошо для регрессии. И напротив, пользовательский рейтинг распределен довольно симметрично, хотя некоторая смещенность заметна, разброс большой, подозрительные значения есть, что немного портит картину. рассмотрю графики зависимости Y. Вот иксов. Graphs. Chart Builder. Ок. Okay. Scatter Dot. Перетаскиваю направо наверх. Зависимые переменные. Наличие у фильма рейтинга критиков. Независимые переменные по очереди. Сначала год выпуска. Абсолютно неинформативный график, поскольку Y бинарный, наблюдаем всего две дорожки. Попробую заменить values на релевантную меру центральной тенденции, поскольку переменная бинарная, то релевантно заменить на моду. Graphs chart builder, value меняю на моду apply, ok. Для любого года выпуска модальным является значение 0, то есть нет рейтинга. Это говорит о том, что год либо вообще не влияет на наличие у фильма рейтинга, либо влияет очень слабо. Строю следующие графики. На всех остальных графиках сразу выставлял моду. Y остается одним и тем, меняются X. Как видно, количество пользователей, поставивших оценку, скорее всего, влияет на наличие фильма рейтинга. Фильмы, у которых мало пользовательских оценок, получают то так, то так. Зато фильмы, у которых много пользовательских оценок, имеют рейтинг. Та же история с количеством рецензий. Фильмы, у которых мало рецензий критиков, не имеют рейтинга от критиков. Те фильмы, у которых много рецензий критиков, имеют рейтинг критиков. Количество наград демонстрирует переменную тенденцию. Фильмы, у которых нет или очень мало наград, не имеют рейтинга, фильмы, у которых побольше наград, имеют рейтинг в массе своей. Потом снова встречаются фильмы, у которых нет рейтинга, хотя наград довольно много. И потом восстанавливается преобладание фильмов, у которых есть рейтинг. Количество номинаций демонстрирует перемену тенденции только в одном случае — Наверное, можно считать это выбросом из общего тренда. Количество пользовательских рецензий тоже влияет, судя по графику. Мало рецензий, нет рейтинга, много рецензий, есть рейтинг. И пользовательский рейтинг, как ни странно, судя по графику, не влияет на наличие у фильма рейтинга критиков. Сколько бы у фильма не было баллов, полученных от пользователей, критики не обращают внимания на эти фильмы и не ставят им свой рейтинг. Рассмотренные графики выражают парные связи между каждым из X и Y. -ком. Поскольку я хочу посмотреть на влияние X на Y в совокупности, во-первых, и узнать, насколько меняется вероятность наличия у фильма рейтинга от критиков зависимости от сочетания значений X, я прибегаю к регрессионному моделированию. И как я обосновал раньше, самым конвенциональным вариантом будет прибегнуть Именно к логистическому регрессионному моделированию, Analyze, Regression, Binary Logistic, зависимые переменные, наличие фильма рейтинга критиков, MetaScore 2, иксы, год выпуска, смещенный в ноль, количество пользовательских оценок. Количество рецензий критиков, количество наград, количество номинаций, количество пользовательских рецензий, И рейтинг критиков и пользовательский рейтинг. Причем пользовательский рейтинг смещен в ноль и год выпуска смещен в ноль. Запускаю. Выдача логистической регрессии по умолчанию гораздо более насыщенно, чем выдача линейной регрессии по Во списку. Во-первых, можно видеть, сколько наблюдений попало в активную, в рабочую выборку. Те наблюдения, у которых есть пропуски, не попали в рабочую выборку. Но таких наблюдений в нашем кейсе ноль. Очень важно посмотреть на табличку, с кодировкой. Бывает, компьютер меняет нули и единицы местами. В нашем случае этого не произошло. Единица как была, так и осталась. И она соответствует ситуации наличия у фильма рейтинга критиков. Нуль как был, так и остался и соответствует ситуации отсутствия у фильма рейтинга критиков. Дальше следует блок 0. Это блок, который показывает, как выглядела бы модель, в которой есть только константы и нет XO. То есть все уравнение логистической регрессии в блоке 0 звучит как логит равняется минус 1,751. Как проинтерпретировать такое уравнение и посчитать вероятности? Копирую. Табличку в цели. Если логит равен минус 1,751, то чему равно отношение вероятности? Можно применить операцию потенцирования к этому числу. Другими словами, взять экспоненту от данного числа. 0,17 и так далее. Такое же число записано в последней ячейке. Потому что в СПССе потенцированная величина сразу уборется в таблице, что удобно. Другими словами, отношение вероятности наличия фильма рейтинга к вероятности отсутствия фильма рейтинга равняется... 0.174. Это число меньше единицы. Значит, числитель меньше, чем знаменатель. Значит, вероятность наличия у фильма рейтинга согласно этой модели, ниже, чем вероятность отсутствия у фильма рейтинга. Чем же конкретно равна эта вероятность? Если.. Разделить на единица минус p равняется 0, 174, то перенеся знаменатель из левой части направо мы можем записать, что p равняется 0, 174 умножить на единице минус p. раскрываю скобки п равняется 0 174 минус 0 174 п переношу p справа налево 1 174 п равняется 0,174. И, наконец, P равняется 0,174 разделить на 1,174. Таким образом, вероятность наличия у фильма рейтинга критиков согласно полученной модели, равняется, если округлить 0,15. Следовательно, вероятность отсутствия у фильма рейтинга критиков равняется округленно 0,85. Зачем нужна модель без иксов? Она нужна в качестве базовой. С ней сравнивается модель с иксами. Если модель с иксами лучше, чем модель без иксов, то, конечно же, используется модель с иксами. Возвращаясь в output. Сразу же над табличкой с константой есть табличка, которая называется Classification Table, или таблица классификации. И она показывает, какая доля значения y предсказана правильно, согласно имеющиеся модели с одной константой. По строчкам идут реальные 0, единичка то есть реальные значения y Нолик в реальности встречается 33 раз. Единичка встречается 5868 раз. По столбцам идут предсказанные значения. Наша модель записала все наблюдения, все фильмы в нолик. То есть, согласно построенной модели, у всех фильмов нет рейтинга. Конечно, в такой ситуации модель правильно предсказала все нолики и неправильно предсказала все единички. Идеальная ситуация, когда когда числа, отличные от нуля, находятся здесь и здесь, а здесь и здесь находятся нули. Это идеальная ситуация. У нас не идеальная ситуация. В нашем случае модель 100% предсказала нолики и на 0% предсказала единички. Казалось бы, в среднем получается 85% правильных прогнозов. Это вроде же много, но особенность Интерпретация classification table состоит в том что смотреть нужно на правильность прогноза менее наполненной категории в нашем кейсе менее наполненная категория это наличие у фильма рейтинга Эта ситуация встречается всего лишь в 5868 случаях если Посмотреть на бар-чарт для игрека Есть рейтинг, нет рейтинга. Наличие рейтинга встречается гораздо реже, чем отсутствие рейтинга. Почему в классификационной таблице важно смотреть на предсказания, не на категории? Представим себе такую задачу. У нас есть выборка из всех фильмов. Мы смотрим в этой выборке, какая мода. То есть у большинства фильмов есть рейтинг критиков или его нет. Видим, что мода – это отсутствие рейтинга критиков. На основании этой моды мы можем сделать прогноз на всю генеральную совокупность. То есть на все фильмы. Какой это будет прогноз? Что у всех фильмов нет рейтинга критиков. Будет ли этот прогноз точный? Конечно, он не будет достаточно точный. Если пропорции этого графика можно распространить на всю генеральную совокупность, то делая модальный прогноз, то есть прогнозируя для всех фильмов, когда-либо снятых в мире, отсутствие рейтинга критиков, мы будем правы примерно в 80% случаев и не правы примерно в 20% случаев. Только на основании модального прогноза. Именно модальный прогноз, по сути, демонстрирует модель из, из блока 0. Модель, в которой есть только константа. Модель без привлечения иксов. Привлечение иксов нужно, чтобы исправить ситуацию с прогнозом ненаполненной категории. В нашем случае это рейтинг критиков. Переходим к модели, в которую добавлены иксы. Табличка с коэффициентами регрессионными. Видно, что 2 икса значимы для 95% доверительного интервала. Поэтому следует их удалить. Кроме того, видно, что ситуация с прогнозом Ненаполненная категории стало гораздо лучше. Было 0 правильных прогнозов, стало 62,8 правильных прогнозов. Кроме того, здесь есть еще две важных таблички. Это Model summary и omnibus-тест. В омнибус-тест Omnibus используются критерий Хи-квадрат. Критерий Хи-квадрат сравнивает имеющиеся значения и предсказанные. В данном случае происходит следующее. Для нулевой модели сравниваются реальный у и предсказанный y. И рассчитывается х квадрат. Для единичной модели сравнивается реальный y и предсказанный у. И рассчитывается еще один х квадрат. И дальше между ними рассчитывается разница между двумя х квадратами. И оценивается эта разница, значима или незначима. В нашем случае она значима. Сигнификанс меньше 0,05. Причем здесь три строчки. В них одинаковые числа. Если вручную добавлять и удалять иксы, не пользоваться, не пользоваться алгоритмом пошаговой регрессии, то они всегда и будут совпадать. Эти числа показывают, еще раз, что модель с иксами дает лучшее предсказание y, чем модель без иксов. Значимо лучше, судя по последнему столбцу. Но хотелось бы еще узнать, а насколько хорошо предсказывается y моделью с иксами. Об этом рассказывает. Следующая табличка – Model Summary. У хи-квадрата есть аналог. Он называется метод максимизации правдоподобия. Его расчет похож на расчет хи-квадрата, только вместо разницы берется отношение, к которому применяется логарифм. Эта величина изменяется от нуля до плюс бесконечности. Идеально, когда это число равно нулю. Если оно равно нулю, то модель идеально предсказывает значение у. В этой величины нет верхней границы. Поэтому понять, насколько плохо моя модель с xами предсказывает y, я не могу. Я могу понять, что не идеально. Но насколько не идеально, я не знаю. Чтобы ответить на этот вопрос, придуманы псевдоэр квадраты. Их формулы совсем другие, чем у привычного эр квадрата. Здесь не делится межгрупповая вариация на общую вариацию у. Нет. Здесь просто нормируется величина максимизации правдоподобия. Причем даже в этой табличке есть два разных псевдр-квадрата. А вообще псевдр-квадратов очень много. Если выбирать из этих двух псевдр-квадратов, то лучше выбрать второй. Потому что он изменяется в диапазоне от нуля до единицы как и оригинальный R-квадрат. И он показывает, насколько успешно предсказана ненаполненная категория, в нашем случае, единичная категория Y, наличие рейтинга критиков. В таблице мы видим, что точность предсказания не наполненной категории 63%, если округлить, и примерно такая же величина в ячейке псевдор квадрата на гелькерке. Да, они в данном случае практически совпали. Но исследования показывают, что табличка классификации менее устойчива, чем псевдор квадрат на гелькерке. Поэтому на другой выборке из той же подвыборки Процент правильных прогнозов в табличке классификации мог бы сильно измениться, а псевдР-квадрат на Гелькерке остался бы около 63%. Поэтому я больше доверяю псевдор квадрату на Гилькерке, нежели процентам классификационной таблицы. Прежде чем интерпретировать модель, следует избавиться от незначимых иксов. Причем желательно удалять незначимые иксы по одному. Начну с того икса, который самый незначимый. Количество лицензий пользователей. Перезапускаю регрессионную модель без этого икса. Сразу перехожу к Модели с иксами. Количество наград все еще незначимо, потому что significance больше 500. Перезапускаю логистическую регрессию. Убираю количество наград. Теперь все x значимы. Точность классификации не упала. Псевдор R квадрат на гелькерке не упал. Но прежде чем переходить к интерпретации модели, чуть не забыл проверить ее по критериям качества. Во-первых, мультиклиниальность. Analyze. Correlate. Bevaried. Беру Y и оставшиеся в модели X. Вижу что количество пользователей, поставивших оценку, сильно коррелирует с количеством лицензий критиков. Одну из этих переменных я должен исключить. Количество пользователей, поставивших оценку, коррелирует с Y на 0.364, а количество лицензий коррелирует с Y на 0.627. Поэтому я выберу количество лицензий критиков, а количество пользователей, поставивших оценку, удалю. Перезапускаю логистическую регрессию. Выбираю переменную vote. И поскольку это последний запуск, сохраняю переменную с остатками. Выбираю стандартайз. Continue. Оставшиеся x значимы. Точность прогноза не упала. Мультиклиниальности здесь нет. Посмотрю распределение остатков. Analyze, descriptive Statistics, Explore. Убираю x. -ы. Выбираю остатки, они в самом конце. Помещаю dependent list запускаю подавляющее большинство остатков концентрируется в районе нуля другими словами для большинства фильмов разница между реальными предсказанными значениями y незначима и рассмотрю гомоскедостичность моей модели Во-первых, линейная гомоскедастичность. Воспользуюсь для этого вспомогательной линейной регрессией. Зависимые переменные — это остатки. Независимые — это те же самые иксы, которые остались значимыми в моей модели. Запускаем. r-квадрат очень маленький, но значимый. Если детализировать, то оказывается, что переменное количество рецензий критиков слабо, но влияет на вариацию остатков. Посмотрим, как это выглядит на графике. На оси Y я помещаю переменную с остатками. На количество рецензий и критиков. Вместо моды ставлю теперь среднюю. Эти кружочки как раз и формируют связь. Действительно странная картина, и она требует детального изучения. Но все-таки в массе своей. Остатки расположились горизонтально и не варьируют. Поэтому я бы сказал, что в целом моя модель линейно гомоскедастична, даже по переменной количеству лицензий критиков. Учитывая, что коэффициент и в абсолютных значениях и очищенный от масштаба очень маленький. Хоть и значимым. Теперь посмотрю монотонную гомоскедостичность. Nelize, Correlate, Evaried. Убираю отсюда Y. Добавляю сюда переменную с остатками. И убираю отсюда количество пользователей, поставивших оценку. Меняю критерии коэффициент корреляции Пирсона на коэффициент ранговой корреляции Спирмана Смотрю столбик с остатками. Есть умеренные корреляции с иксами. То есть уже монотонно моя модель гетероскедастична. И наверняка криволинейно она тоже будет гетероскедастична. General Linear Model, Univariate, зависимая переменная, переменная с остатками. Fixed Factors, иксы. Захожу в Model, выбираю Custom, выбираю все четыре икса, и как главные эффекты отправляю их направо. Запускаю. Вот здесь довольно большой квадрат. И два икса. Снова количество рецензий, а также количество номинаций значимо. Кривление на ситуации оказалось довольно тревожным. То есть точность прогноза Y разная для разных значений. Количество рецензий критиков и для разных значений количества номинаций. Неустойчивая точность прогноза. Сожалению. Теперь перехожу к интерпретации модели, отдавая себе отчет в том, что точность ее прогноза по двум МКСАМ варьирует. Копирую таблицу с коэффициентами и вставляю в Excel. Как обычно, начинаю с константы. Константа значима и отрицательная. Раз она отрицательная, значит она работает в кавычках в пользу... Не единичного значения y, а нулевого. И действительно, экспонента в степени константы равняется 14 тысячных. Повторяя расчеты, произведенные ранее, можно найти, что вероятность того, что у фильма есть рейтинг критиков, равняется 1%. Соответственно, вероятность того, что у фильма нет рейтинга критиков, единица минус 1 сотая, то есть 99%. Это базовая ситуация. Это фильмы, вышедшие в 2007 году, у которых нет рецензий критиков, нет номинаций и минимальный пользовательский рейтинг. Все иксы имеют положительные, то есть влияют в пользу единичного значения y, то есть в пользу появления у фильма рейтинга критиков. Сильнее всего действует в пользу появления у фильма рейтинга критиков наличие у фильма пользовательского рейтинга, как ни странно, противоречит тому, что видели на графике. Допустим, у фильма максимально возможный пользовательский рейтинг. Это 10, но с учетом смещения в 0 это 9. Я умножаю 9 на соответствующий коэффициент. Прибавляю константы. Получаю число минус 3,22, если округлить. Получается, что фильмы с такими же характеристиками, как в референтной группе, за исключением того, что у них максимальный пользовательский рейтинг, все равно имеют отрицательную величину логита. Отрицательный логит говорит о том, что преобладает все равно нулевое значение Y. Мы посчитаем вероятности Теперь надо взять экспоненту в степени минус 3,22. Равняется x от минус 3,22. Это 40. Подставляю ее в формулу расчета вероятности. Получается 40. Сотых. 40 сотых вероятность того, что у фильма есть рейтинг критиков. И 96, сотых, что у фильма нет рейтинга критиков. Попробуем усилить позитивную тенденцию для фильма. Предположим, что фильм вышел в 2017 году. 2017 год. С учетом смещения в ноль, это 10. Получается, 10 умножить на коэффициент, относящийся к году выпуска, Прибавить максимально возможный пользовательский рейтинг и прибавить константу. Минус 2,47. Все еще минус. Потенцирую эту величину. Получаю сотых Подставляю в формулу расчета вероятности. сотых вероятность того, что у фильма будет рейтинг критиков и 0,90. Две сотых, что не будет. Добавлю количество лицензий критиков. Допустим, у фильма 100 рецензий критиков. 100 рецензий критиков в ноль не смещалось. Поэтому 100 осталось. Тогда 100 умножить на коэффициент, прибавить остальные, задействованные x и константу. Наконец-то положительное значение. Потенцирую его. 105. Теперь вероятность того, что у фильма есть рейтинг критиков, 99%. Ситуация поменялась кардинально. То есть, речь идет о фильмах, вышедших в 2017 году, у которых 100% рецензий критиков, максимальный пользовательский рейтинг. И ноль номинаций. Все еще ноль номинаций. Если добавить номинации, очевидно, вероятность единичного значения y достигнет еще больше величины. Она, конечно, не может стать больше единицы, но она еще ближе станет к единице. Допустим, я хочу найти фильмы, для которых вероятность иметь и не иметь рейтинг критиков 50-50, 50 на 50. Попробую. Попробую сократить число рецензий критиков до 50. Тогда логит будет равен единице. Это все еще много. Мне нужен логит равный нулю. Поэтому еще сокращаю. Поставлю 25 рецензий критиков. Логит ушел в минус. Слишком сильно я сдвинул. Попробую 35. То, что надо. Фильмы, вышедшие в 2017 году, у которых 35 рецензий критиков, максимальный пользовательский рейтинг и ни одной номинации на престижные награды имеет вероятность получить или не получить рейтинг критиков примерно 50 на 50. В следующем видео покажу, как включить фиктивные переменные и эффекты взаимодействия в логистическую регрессионную модель.